здравствуйте друзья хочу вам сегодня поделиться с вами своим новым поступлением это примус iWalker g53 g53s особенность этого примуса в том что он сделан из нержавейки вернее бачок его сделан из нержавейки вот, что сказать в сравнении с Primus EPG, который я вам рассказывал, про который в прошлом ролике На самом-то деле, это один и тот же Примус, абсолютно одинаковый EPG Primus немного ранее в Китае продавался под брендом iWalker G53 Точно такая же марка это G53S с бачком из нержавейки. Вот и все. Горелка, краники, конструкция, насосы. Все-все абсолютно одинаково. Это они абсолютно взаимозаменяемые, без всяких проблем. То есть, здесь абсолютно одинаково. прямо видно по исполнению, что это сделано все на одном и том же заводе. Никакой разницы нету, Кроме бачка. Бачок здесь из нержавеющей стали И никаких наклеек нету Где, скажем, есть наклейка с инструкцией на русском языке Кстати, может кому-то даже понравится В общем смотрится неплохо Единственное, что я боюсь, что она со временем может все-таки отвалиться. Вот, а здесь лазерная гравировка Но все по-китайски, только маркировка вот идет Так что касается качества. Качество вот если прям придираться, то вот у примуса с нержавейки, даже вот если вы перфекционист, не знаю видно вам или нет, но вот даже тут на штамповке бачка видна какая-то микроскопическая волна в некоторых местах. А тут кстати, более дешевый примус все сделано идеально. Вот тут прям ни швов, ничего все, завальцовочка аккуратненькая. Вот прям вообще ни к чему не придраться. Вообще ни к чему не придраться. Здесь вот все-таки, если уж так присматриваться, на моем экземпляре, по крайней мере, можно придраться. Кто-то скажет, что вот тут есть резиночка. Резиночка для того, чтобы там ставить удобней. На самом деле нет. Резиночка здесь для другого. Она не для вас сделана. Она сделана для того чтобы скрыть сварочные швы. Просто здесь надо. Они здесь расположены на виду. И э, пытаются просто их закрыли это резиночкой. Сделали такую подставочку. Э, просто их закрыли. Так что никаких особенно. Преимуществ вот таких явных у этого примуса перед этим нету. Ну, если можно только сказать, что он в два раза дороже. Почти ровно в два раза дороже из бачком нержавейки. А, можно было подумать, что здесь типа краска, и это ненадежно, а это нержавейка, это надежно. Ну, на самом-то деле, пока я не вижу никаких проблем с краской. То есть, пока краска здесь, повторюсь, хорошая. Долговечная, термостойкая То есть не так, как были шмели советские покрашенные Которые там об а воздух краска слезает Здесь нет Здесь краска совершенно... Вот больше года я вношу, ключ болтается Там что-то еще там вместе с ним сумочки болтается Никаких особо повреждений лакокрасочного покрытия я не вижу Вот, Но хотя в теории допускаю, да, что со временем где-то что-то может быть... Э Краска где-то, может там наклейка это со временем, не знаю. Но пока вот вообще претензий к покраске никаких нет. То есть смотрится он хорошо. вот И вы в, в уме держите, что он в два раза дешевле. В два раза дешевле. Поэтому какого-то особого смысла вот переплачивать за этот. Если вы там обычный пользователь просто, то ну не знаю. Просто если вам, просто если вам нравится. Это главная причина купить. Примус из нержавейки, что вам больше нравится. Просто внешне. Многие спросят, какая причина была покупки у меня. Почему я купил точно такой же Примус, более дорогой, когда есть у меня Примус, на который я совершенно не жалуюсь. Попробую объяснить, что мной двигало. Но, во-первых, было интересно попробовать. Все-таки. Это впервые я вижу примус с нержавейки, которые продается доступные относительно. Вот, а во-вторых, моя мысль была в чем? Что в теории стали с нержавейки, ну, конечно, зависит от марки стали, там, но все-таки у нее теплопроводность в несколько раз ниже, чем теплопроводность углеродистой высокопрочной стали. Соответственно, я предполагаю, что при длительном использовании, там в жаркую погоду, когда долго на нем готовишь, что бачок будет меньше нагреваться в нем. Вот. это еще предстоит испытать, проверить. Но вот мне морально хочется, чтобы все-таки иметь некоторый запас по перегреву бачка. Вот. Хотя, повторюсь, люди уже испытывали, ничего страшного, собственно, не происходит. Ну, греется, бачок греется, там, давление создается, но если вы не перекачиваете, ничего там страшного с не происходит. То есть, ну, морально хочется иметь некоторые запасы защиты от лишнего перегрева. Все-таки нержавейка, по идее, не должна так сильно перегреваться, как обычная сталь. К тому же она не окрашенная, как бы лучше охлаждается. Вот, время покажет. Что касается работы, то прекрасно он работает, точно так же. Точно так же запускается, создается нагрев. Что касается качества изготовления других частей, то я тоже не вижу никаких преимуществ у этого более дорогого Примуса. Даже более того. Вот в комплекте с Примусом пиджи всегда идет минимальный zip. Ну здесь zip только такие вот простейшие там прокладочки, ну то что требуется. С этим примусом более дорогим zip не идет, вернее он идет, но уже за дополнительные деньги, он более серьезный тут, много больше там, запчастей, но за него нужно доплатить. А если вы не доплачиваете, то zipа нет. Тоже как бы не странно. А, сумочка у этого примуса, конечно, поприличный мешочек, но на самом деле это, мне кажется, это не, та, не, не тот элемент, ради которого стоит переплачивать. Так что, друзья мои, а, выбирать вам а, примусы равноценные из нержавейки, повторюсь, а, если вам просто больше нравится нержавейка, вы можете позволить себе переплатить. Ну, наверное, да, можно переплатить. Еще одна причина, кстати, которая может быть полезна при покупке прямых нержавейки, то что все-таки э, даже с годами там не должно быть никаких следов окисления в бачке. И если вы там туда-сюда переливаете бензин, то есть там туда, потом обратно в бутылку в конце сезона там или после похода. Не должно быть никаких, по идее, взвесей. То есть вот я все-таки этим попользовался Когда много раз, просто переливаешь бензин. Но ну, видно, начинает появляться бензинчики какая-то взвесь. Я так вот понимаю, что это вымывается из бачка какие-то там минимальные следы окисления. То в прямой из нержавейки по идее такого быть не должно. Но тоже уже опыт по использования покажет. Посмотрим. В общем, все, все, что хотел сказать. Всего доброго. Всем пока.